Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы начинаем презентацию нашей школы SEO для грудничков. В нашей школе SEO можно обучаться, в общем-то, всем, но пока что она будет в закрытом доступе, потому что видео некоторые будут снимать, я надеюсь, наши партнеры. Они, может быть, не захотят, чтобы это было в открытом доступе, но там как бы по договоренности будет. Обучение у нас бесплатное, набираем мы 6 человек, а, и а, а, после обучения и выполнения контрольного задания выплачивается вознаграждение в размере 1000 рублей, как раз к Новому году. А, такой вот небольшой такой подарок. Обучение само в принципе в свободной форме, хотя у меня тут написано такие несколько, ну, я думал, будут онлайн-вебинары, но никаких онлайн-вебинаров, я думаю, не будет. А будут просто короткие обучающие видео, которые можно смотреть, хоть они будут, наверное, я думаю, минут по... Какие-то будут мои, может, будут длиннее, мои короткие видео всегда длинные, а партнеры, если согласятся снимать SEO-оптимизаторы профессиональные, там будет где-то минут 20. И таким образом все эти уроки зачем нам нужны, чтобы вы могли работать, как и на нашем сайте, да, в нашем рекламе в шалаше протяжении сайтов плюс подрабатывать. Ну, если получится нам найти заказчиков, то оплата, естественно, будет уже не 500 в месяц, как сейчас, да, с, с маленьким количеством времени работы, а будет оплата уже другая совершенно. Я надеюсь на это, что все-таки мы найдем заказчиков платежеспособных и, и сможем их продвинуть довольно-таки быстро и хорошо. Внешней оптимизацией мы занимаемся. Ну это такой у меня презентация. Потом на с занятия я начну как бы для грудничков объяснять. Может, кто-то не знает вообще, что такое оптимизация и вообще зачем она нужна. Продвижение и что это такое. Я, честно говоря, в свое время сам этого не знал. Я. Сидел в живом журнале, там это такой, тоже социальная сеть, живой журнал, и писал там свой дневник, свои какие-то мысли, в группы по интересу вступал, общался там. И, в общем-то, все было прекрасно и хорошо до тех пор, пока я не узнал, что такое на самом деле интернет, что за ссылки надо платить, за клики какие-то вот Когда это было, когда я сделал свой первый сайт и э, начал интересоваться темой продвижения. Думаю, почему же у меня я сделал сайт, а заказчиков нет. И так далее, и так далее, и так далее. И когда я все это узнал, а, что творится в интернете, что это вообще-то на самом деле бизнес, а, очень такой неплохой как бы. Почему я говорю, что для чего я хочу обучить инвалидов именно? В принципе, в принципе, вы знаете, что в интернете, в интернете специалисты зарабатывают неплохие деньги. Это программисты, это SEO-оптимизаторы, копирайтеры дизайнеры, также те, у кого есть что предложить, свои какие-то курсы, допустим, или вебинары, обучающие в интернете. вот Ну, зарабатывают, конечно, и сайты такие, как относятся, ну, скажем так, не совсем к лохотронам, а ну, просто, которые настро настроены немножко не на профессионализм, а на другое. Вот. И если, допустим, у нас будет много, много сотрудников, и мы будем ходить по сайтам, ставить ссылки, да, и это будет такая работа, но она не принесет вам в будущем не принесет вам в будущем доходы, она довольно-таки Ну, так скажем, утомительная. То есть вы на один сайт зашли, вы его смотрите, вы, вам там может быть и даже и неинтересно, а, и. А, а вы должны вот смотреть его. Ну, вообще-то, SEO, да, они как, как бы. Профессионально они, собственно, должны заходить на сайт и смотреть. Но это в основном внутренние, внутренние кто оптимизация занимается. Они занимаются там и кодом, и всем. Но это такая для программистов больше работа. И внутренняя оптимизация для меня это темный темный лес. А внешняя уже не совсем темный лес. Хотя, хотя тоже такой темноватый. Но, по крайней мере, мы постараемся прояснить это все дело. И а, набираем 6 человек мы а, именно а, на обучение а, с этим а, условием выполнением контрольного задания и вознаграждением. Хотя там у нас еще есть сотрудники уже, но в итоге получится около у нас, наверное, 10 человек. То есть мы посмотрим по количеству. В общем, не, не более всего должно быть 10 человек. Это зависит, в общем-то, сейчас, пока я рассчитываю по своим возможностям. Может быть, мы это расширим этот круг. А, смотреть, конечно, школу SEO, кому интересно, может, а, мои уроки, по крайней мере, да, каждый может смотреть. А наших партнеров, которых мы приглашаем, профессиональных оптимизаторов, а, там уже мы посмотрим, <coughs> если... Как, как они решат это все это все будет на канале а, youtube еще выложено в специальном м, плейлист будет школа SEo для грудничков. Занятия конечно проходят не три раза в неделю по часу, а м, в принципе ну, м, в принципе там свободный график и параллельно можно подрабатывать еще параллельно можно подрабатывать но это будет немножко попозже когда у нас будут уже партнеры и заказчики тогда можно будет уже подработать. я вам могу взять на подработку небольшую как сейчас в месяц пятьсот рублей и пять часов работы в месяц разделенные на пятнадцать примерно минут в день с выходными ну там можно как то в один день двадцать минут работать и полчаса в другой день вообще не работать но в итоге ваше время работы не должно превышать 5 часов. И оплачивается 1 час 100 рублей, то есть 500 рублей в месяц. Выплачивается в конце месяца. Вот такая подработка. Это можно делать параллельно с обучением. Но это я скажу попозже. Посмотрю, как получится у меня у самого с, со своими подработками и, естественно, с приходом заказчиков к нам. Вот, первое, что сделать надо всем, кто хочет обучаться, это посмотреть вот эти 13 уроков. Я сейчас дошел до третьего урока ну практически я как бы понимаю, но не совсем все. вот кто уже понимает, да, то посмотрит первый урок, второй, третий, да, и поймет, что все, в общем-то, более, более или менее понятно и может написать мне, что на каком он уроке остановился что что непонятно но посмотреть хотя бы начать это. это надо обязательно, потому что здесь собрана такая четкая, понятная информация для меня по крайней мере. Вот. но для тех, кто совсем не знает что такое сайт, что такое поисковая система ссылка как скопировать ссылку как поставить ссылку например бывает и такое кто ка ну я это обычно пишу что обучать то мы можем и с нуля в принципе но как бы компьютер компьютер но это уже другой, другая школа это не эта школа здесь для тех кто свободно владеет компьютером и интернетом, для них, я думаю, вот эти видео они не составят а, особой трудности. И а, также мы сейчас проводим поиск партнеров, которые а, снимут для нас обучающие видео а, по внешней оптимизации и а, также по размещению сайтов в каталогах и а, там еще краунд маркетинг, по-моему, что-то такое. И будут нашими партнерами уроки будут не по 45 минут, я думаю, а где-то по 25-20 минут. И мы будем, соответственно, их рекламировать. Также вы можете посмотреть на бесплатные уроки на сайте нашего партнера 1pc.ru. Там вы можете зарегистрироваться и э, партнерскую ссылку ставить э, у себя. И по вашей партнерской ссылке, э, придут, если заказчики придут на этот сайт, э, то вам будет начисляться вознаграждение. Я, я уже давно став, ставлю эту ссылку свою партнерскую. По-моему, пока там у меня вознаграждения еще нет, но... Значит, заказчиков еще там не было. и Либо, либо там что-то, цены какие-то не устроили заказчиков, может быть. Я не знаю, что там такое, но во всяком случае 1PC.ru сайт, он такой, много там обучающих видео бесплатных. И вебинар в том числе тоже проводится. Вот, что это было? Это у нас была презентация. И еще я могу рассказать. Еще я могу рассказать, что вот поисковая система, да, Google. Есть еще Яндекс и есть еще система. Раньше была Rambler. Сейчас не знаю, есть Bing поисковая система. Вот, собственно, на нашей энциклопедии Википедии тут можно все прочитать что такое сайт да я естественно это это все рассказывать э, ну как бы новичок может он сам прочитать это читать я думаю умеет умеют все э, я надеюсь и вот прочитать что это такой я сам, собственно говоря, это и когда я занялся SEO-продвижением, собственно, сам это читал и только и удивлялся, что оказывается есть покупка ссылок. Для меня это, я ставил ссылки и даже не задумывался ни, ни о каких деньгах. Ну, тогда время было такое, 2004 год. Я не знаю, это было какое-то такое радостное время, просто, вот, а вся информация о творящейся в интернете, как, как это сказать такой деятельности бурной по продаже там покупки ссылок сайты там фишинговые всякие такие вот тут вы можете видеть какие бывают сайты да а также веб-сервис какие бывают доска объявлений каталог сайтов платные бесплатные Поисковые системы, Yahoo, Google, Bing, Яндекс. Почтовые сервисы, Gmail, Gmail, веб-форумы. Файлообменные, это я даже сам не знаю, что, что это такое. Наверное, что-то хорошее. Облачное хранилище данных. А, так, сервис редактирования данных. Социальные медиа. А, Facebook, Twitter, ну, социальные сети, ВКонтакте. Вот это все вы можете прочитать. Создание сайтов. А здесь у нас по созданию сайтов что? Вот вы а, можете для себя выбрать, например, и, вот эту стезию создания сайтов, потому что можно создавать сайты на WordPress а, и на разных а, системах таких, называемых так называемых движках. А, и а, там они надо там покупать домен, то есть это э, именно э, тоже, э, ваш адрес как, как URL, да, э, он будет размещаться э, на хостинге, то есть вся ваша информация будет храниться э, на хостинге и это все э, будет лично ваш, вы будете администрировать все, вы будете там управлять всем этим и продвигать, соответственно, такие сайты. То есть вы можете там что-то изменять, но если вы программист, естественно, да, как-то его оптимизировать именно внутренне. Но у нас это кто хочет заняться внутренней оптимизацией. А у нас внешняя оптимизация... Вот, и тут такие страшные слова, уже пошли взломы сайта, и в общем-то, в общем, когда я обо всем этом узнал, я был очень и очень, просто я был в шоке. Так, и тут мы видим, что сайты у нас, вот самые посещаемые, Google, поисковая система, Facebook, YouTube, вот лидер... Среди китайских поисковых систем. Интересно даже. Yahoo. Amazon. Американская компания. Так. Википедия, собственно, где мы тут и находимся? Twitter. Это, это за это в мире. В России, значит, Яндекс, ВКонтакте, Google, Майл.ру, YouTube, Одноклассники, Фейсбук, Авито, Алиэкспресс и Энциклопедия. Так. Вот это, собственно, по информация по сайтам. Почитайте. Почитайте по и по внешней, и по внутренней. Вы также можете в Google вбить запрос «Внешняя, внутренняя оптимизация». Что это такое? Можете почитать? Вот зайти, допустим, на этот сайт о компании. Да? Я его случайно совершенно нашел. И для наших партнеров я говорю, что, как в рекламе говорят, что на этом месте могла бы быть ваша реклама. Вот так я партнером э, всем SEO-агентством, частным SEO-оптимизатором тоже э, скажу то же самое, что э, на этом месте могла бы быть э, ваша реклама. То есть я когда буду снимать видео, я буду какие-то сайты показывать, в том числе SEO-сайты. SEO, э, SEO -сайты, да, И э, также показывать э, буду сайты, может быть даже... Э, ну, не может быть даже, а, скорее всего, их заказчиков рассказывать все, все что я смогу рассказать по этому поводу. Вот. И а, я создаю сайты бесплатные. На платформе Викс, как вы уже поняли, по, это не мой сайт, по, по шаблону, выбираю шаблон, у меня есть это видео, вы все смотрели. И продвигая его, продвижение, тут есть SEO-мастер, и продвигая эти, эти сайты. И, например, продвижение, да, что в основном, что это такое, что это такое, продвижение сайтов, поисковая оптимизация SEO. тоже можете в той же энциклопедии почитать, как это все с английского переводится. И вот как вы видите, вот э, что вы ищете, да, что вы ищете. Например, вы ищете курьер, блинобласть. область, блин область, недорого, недорого. В гугле мы ищем. Вот, видите, как тут бывает. Я еще в своих а, раньше видео говорил, что я не работаю курьером по Санкт-Петербургу, но мне а, приходится, приходится, если есть заказы, приходится по Санкт-Петербургу делать одну-две доставки, потому что м, иначе, же, иначе у меня как бы м, первая работа, она м, не очень, так скажем, доходная. И вот мы тут что можем видеть. Вот я, например, курьер. блин, Вот вбивает человек курьер, блин, область недорогая. Он должен найти меня. Ну, в смысле, не должен, но желательно, чтобы он вот прямо вот здесь вот... Да, и, конечно, он посмотрит, может быть. Вот недорогие курьерские службы, допустим. Это ЮДУ у нас. Курьер ЮДУ, да. И также вот, опять же, юду мы видим, достовисту мы видим тут. В общем, меня, меня мы тут почему-то не видим. Это, это печально. Ну, переходим на следующую страницу. И видим, что вот, пожалуйста, наш шалаш тут оказался по, по какой-то... Ну, как по какой-то причине, по, по такой, что я там сделал SEO... SEO-мастер настроил и Виксовский сайт, сайты, они в гугле хорошо продвигаются. И вот он продвинулся, но не сам. А, ну у меня на самом шалаше это много, много информации про меня, про курьера, потому что, естественно, я... По своей инвалидности я много времени за компьютером не могу проводить. Поэтому сотрудников я ищу наоборот. Как, знаете, вот это... Ходячий да, был человек, но слепой. И у него на плечах сидел... Тот, кто не мог ходить, но мог видеть. Вот как-то какая-то такая картинка у меня вырисовывается. Вот так же и тут получается. Я могу работать э, где угодно, ходить и работать где угодно. А вот за компьютером все это делать, мне э, лучше набрать сотрудников-инвалидов, которые наоборот не могут выйти. Ну, в смысле, выйти-то, конечно, желательно, чтоб могли бы, мне бы хотелось, да, хоть на коляске, хоть как, гулять там и заниматься своими делами. Но вот именно работать сложновато, да, и это бывает да, с различными заболеваниями люди. Ну, у кого, конечно... Такое заболевание, которое, ну, которое, которым тоже нельзя за компьютером, есть, есть такие заболевания. А у нас они нет э, долгого сидения за компьютером. Я как бы и по финансам не могу это работникам, своим сотрудникам предлагать. И э, по здоровью тоже. Часами сидеть не надо, как на каких-то ресурсах просматривать сайты и получать за это копейки? Нет, так делать не надо. Надо делать именно работу, которая принесет заказчику что? Именно продвижение. Продвижение в топ все это желанные 10, но по запросу, допустим, может быть, человек какой-нибудь запрос другой вобьет. Да? он Например, вот ему срочно нужна вот доставка в кирише. А, он пишет там, вот, доставить завтра а, документы в, в Кирише срочно. Вот. Вот, допустим, да. Ну, и он видит, собственно, сайты. А, разные разные и конечно он не будет у нас срочно он вот в киришек вот туда сюда он первые три четыре э, ну посмотрит по ценам по надежности да кто кто тут что вот еще работы тоже SEO заключается в анализе конкурентов например мы ну как бы я-то не, не особо конкурент мне как бы одна доставка одна две доставки в область в неделю и достаточно. Я службы доставки, так сказать, из одного пока человека. Но вот, это по городу. Опять мы на юду попадаем. Ну, юду у нас, да. Вот, и вот как-то хочется. Ну, следующую идем страницу. Ну, тут уже идет про Кириши. И как мы видим, ищем, ищем, мы ищем. Тоже такая работа бывает, что вот Почта России. Тут почему-то Путин, но я не знаю, что тут он делает. Доставляет ли он в Кириши, нет-то я не знаю. Так, и э, деловые линии. В общем, по этому запросу, как мы видим... Ну я обычно так смотрю до пятой страницы, в принципе. Но это можно можно сделать и проще, можно сделать. Но это я уже не на водном уроке, а покажу уже дальше. В принципе на этих, как сказать-то, на этих видеоуроках, которые ведет Сергей Пелепец, который в самом начале показывал, там-то все это и он рассказывает прекрасно и про ядро семантическое, и про то, как понять э, сайт ваш вообще, когда на него поисковики заходили. Все это очень доступно и понятно. Или э, не, завтра, может быть, не совсем, конечно, может он, если срочно, тогда не завтра, может ему срочно надо. Э, Курьер-доставка в Кирише ВКонтакте. Вот тут. Видите, даже сайт ВКонтакте, ну, ну, страничка, она может оказаться здесь. Ну, здесь разные курьерские службы. И опять же мы ищем, ищем, ищем. И вот продвижение. То есть мы делаем все, чтобы своих заказчиков, ну, по внешней оптимизации, что мы можем, наша команда должна сделать все, чтобы по запросам, как можно разнообразным. Все на первом месте, на первом при первой же, чтобы вот чтобы чтоб человек не вбил, <laughs> а чтобы был сайт заказчика. Ну по по запросам тематическим его сайта, да. Это естественно не невозможно без хорошего контента, то есть содержания. Тексты должны быть уникальны, интересны. Но это тоже вам все Сергей Пилипец в тех видео расскажет, которые я представлял. А, вот так же... Вот не знаю, видите, как бы... Я бы мог доставить в Кирише срочно, но меня тут нет. Нет меня тут, и все. Вот, вот как? Я хочу в Кирише срочно доставить документы. Заработать денег и заплатить зарплату инвалидам. Ну вот так. А вот где я есть, вот это тоже вы видели на Прига, линия, вот, Во. вот, вот, пожалуйста, пожалуйста, она тут уже э, несколько лет. Ни одного, ни одного заказа. Почему? Потому что вот никто не, бил, не бивает. Вот вам нужно срочно доставить в Кирише документы или посылку. Да, и вы вдруг биваете пригородная линия. Что-то маму вдруг вот... Это уже другая немножко... немножко другая вещь. Это продвижение непосредственно названия или бренда компании, так скажем. Чтобы вот пригородная линия прямо у всех на устах. Ну, не дай бог, конечно, чтобы у всех, потому что куда же я поеду сразу во все, как бы. Э поэтому э тут нужен тоже баланс, как бы, заказчиков и э исполнителей. Но это, это я говорю о таких вот такой резких службах. Вот, а запросы могут быть из сайта наших заказчиков, тоже, которые мы продвигали там, э, например, э, школа, «Школа немецкого языка». <coughs> мы ее особо не продвигали, мы ее просто разместили. «Школа немецкого». Они сами без нас были достаточно продвинуты, потому что там очень хороший преподаватель. «Школа немецкого языка». Э, Санкт-Петербурге, который, который мы который мы продвигали. Школа немецкого языка, но это, это можно писать в СПБ и в Москве. Какую мы продвигали школу-то? Так, школу мы продвигали. Deutsch Effect онлайн, там еще курсы, и а, вот она. Deutscheffeckt точка ком. По запросу школы немецкого языка. Deutscheffect точка Да, что-то мы как-то... Что-то мы как-то... Ну, мы разместили, да, но особо мы не занимались э, трафиком, не занимались размещением ссылок. Мы только пока у себя разместили еще. Вот, может быть и были обращения. Тут понимаете, как бы а, дело еще не только в том, чтобы показаться в топе, а дело в том, что в интернете может а, с одного сайта перейдешь на другой, с другого на третий и там найдешь все, что тебе нужно. Вот так может быть. Может быть и без найдешь то, что тебе нужно без а, запросов поисковик, в принципе. А, так что как бы. Главное, это что у нас? Главное, это то, чтобы были заказчики, чтобы были, были обращения, да, чтобы были в конце концов. Вот он, вот он, вот он, вот он. Мы его нашли. Мы вот смотрим. Смотрим, э, страничка, вот. Страничка была проиндексирована 30 июля. Вот здесь можно посмотреть. Что-то как-то быстро она... Вот в Москве и в Санкт-Петербурге Денис Листвин обучает. В Санкт-Петербурге в центре вот И как я уже опять-таки говорил, на этом месте могла бы быть ваша реклама. То есть мы, кого мы продвигаем, того мы, собственно, и в нашем обучении будем тоже показывать и рассказывать, и смотреть будут. Может быть сначала немного человек, но со временем будут смотреть немало. Ну, может быть не мои, конечно, эти длинные рассказы. А все равно буду смотреть и в волю неволю эти сайты увидят. Причем при причем мы э с них э с наших заказчиков первых всех ни копейки не взяли вообще ни копейки. У нас вот сайт у нас здесь три отзыва три отзыва и э Да, вот поэтому телефону сейчас звонить пока не надо, потому что, потому что модернизация, так сказать, произошла у меня и не работает. Вот у нас три отзыва, и, в общем-то, собственно, нам нужно еще несколько отзывов. Мы пытаемся найти, пытаемся связаться с заказчиками и получить отзывы от них. Любые, нам не надо, как бы, хотя мы, ни для кого не секрет, что, как бы, мы начинали, продвигая знакомых, друзей, всех, кто там, я не знаю, сам попросился, кого я сам предложил, я сам предложил бесплатно, мы учились, вот, и поэтому у нас было все что угодно, и отзывы, у нас не заказные. Конечно, человек хочет. Ну, он не будет писать, что вообще, вообще, как бы. Вообще фигово. Да потому что не фигово. Мы продвигали нормально. Мы как могли, так и продвигали. То есть и трафик мы обеспечивали нормальный. И все, ну, все, что нужно, мы делали по внешней оптимизации. Кроме разве что размещение ссылок в каталогах. Этим мы не занимались, потому что э, заказчики непосредственно, которые э, с оплатой, да, д, э, еще не пришли пока. Поэтому мы и пока не занимались. Вот. А в качестве, в качестве на обучение мы это все рассмотрим. И тогда уже будем... Да, и вот эту форму надо переделать на всех сайтах в связи с новым законом. Так что э, вот такие у нас... подработка, да, у нас про, про обучение написано и а, про подработку написано. Вот. Ну, как всегда, у меня короткое видео затянулось. А на этом а, заканчиваю вот ввод, вводную, так сказать, а, вернее, не вводный урок, а презентацию школы SEO для грудничков. А, вторую уже, по-моему, презентацию в общем, кто хочет, пишите, приходите, обращайтесь, записывайтесь, и я всем буду рад, потому что моя цель это именно инвалидам предоставить возможности для развития, понимаете, а не для того, чтобы оставить их ходящими по лохотронам, ходящими по каким-то сомнительным сомнительным ресурсом, где могут быть какие-то вирусы или просматривающим рекламу, которая... Ну, в принципе, кому что проще, может быть. Кто-то, может, биткоина добывает. Тоже неплохой бизнес. Но уже я пробовал. Очень, очень тяжело. Морально, морально очень тяжело для меня добывать биткоины. <coughs> Мне лучше вот действительно специалистом стать в какой-то области. Для кого-то это дизайн. Дизайнеры, кстати, час работы дизайнера стоит 1200 рублей. Вот, чтобы вы знали. Да, час работы дизайнера стоит 1200 рублей. Поэтому стоит учиться компьютерному дизайну Программированию тоже, если ну, это для людей, у которых определенный склад, да, у дизайнеров должен быть свой склад, у программистов свой склад ума. А, у у, у сего продвиженцев не знаю даже, что должно быть. В общем, а, в компьютерной сфере каждый может себе найти свою нишу, а, делать что-то, да, либо какие-то рисовать картинки, может быть, создавать сайты, либо продвигать их. Одним словом, развиваться, становиться профессионалом. Вот это моя цель, чтобы и получать, естественно, достойную оплату. А если ходить просто по сайтам, просто просматривать рекламу и там на это... Начисляются копейки, да? Я в принципе тоже так, так же делал, и эти копейки начислялись, а потом я просто стал сам рекламодателем. У меня были, ну, была такая возможность, как бы были деньги, и я мог сам ставить сайта и трафик, трафик делать, и в том в том числе и целевых посетителей тоже направлять, потому что никогда не знаешь, что зайдет человек на и что ему там понравится. Так как, собственно, и в группе ВКонтакте тоже э, я приглашал и приглашал я только по желанию. Вот, а на сайтах я оставил просмотры как э, Просмотры. Я даже, честно говоря, не знаю, кто там просматривал. Люди или роботы там, какие-нибудь автокликеры. Это бог его знает. Поэтому, конечно, мы будем учиться направлять на сайт целевой тракт. То есть поток, поток посетителей, целевая аудитория, выбор целевой аудитории. Все это тоже будет входить в наше обучение. Вот, есть еще Академия Лидогенерации, где обучают. Т также есть еще контекстная реклама, которую всем хорошо знаем. Допустим, ВКонтакте там где-нибудь где ВКонтакте. Да везде, по-моему, контекстную рекламу, по-моему, все знают. Да, у нас идет. Добро пожаловать. Вот мы пожаловали пожаловали и а, что мы видим и мы видим что у меня тут продвижение сайтов и продвижение сайтов и я сам контекстолог и мы все тут контекстологи и код тоже мой контекстолог а, <сих> контекста правда пока у нас да, не знаю. Вот там обуч... обучают э, в Академии Ледогенерации. Я туда снова пойду, попробую поучиться. Но пока я посмотрю уроки по SEO, э, э, которые ведет Сергей Пилипец. И так как я вбивал продвижение сайта, вот мне показывает рекламу. Вот еще есть у меня группа SEO продвижения, навигация. Вот. Вот в, эту, вот в эту группу вот здесь вы можете посмотреть непосредственно. Ну, здесь в последнее время я стал эфиры радио-видео-код ставить. Тоже мой проект для инвалидов. А вот изучал разные сервисы которые мне посоветовали. Что-то тут я понял, что-то тут я совсем не понял. Продвигая, ну как как продвигая, я сюда всех, собственно, с контекстной рекламой собираю. Это у меня такой свой каталог, свой поисковик. И я, это для меня лучше, чем искать где-то. У меня сразу они здесь все. я могу обращаться к ним по каким-то вопросам написать им, какие-то еще существуют, какие-то нет. Где-то что-то полезно Вот, пожалуйста, вы можете зайти и получить 77 а, обучающих видео. Они у меня до сих пор где-то где получены, но я уже их, по-моему, куда-то... Ну, то есть у меня сил нет даже один урок до конца досмотреть, просто после работы уже. Поэтому а, у кого есть время, тот, пожалуйста... А, пожалуйста, посмотрите, по, может быть, вы сами еще мне потом снимете какое-нибудь обучающее видео для, для меня самого. Вот это, вот это школа, значит, школа SEO, основные принципы SEO. В принципе, то, что нам и надо, основные принципы SEO. Вот, и я, я тут и писал, пока наша школа не заработала, мы будем учиться в этой. Вот, и в эту группу, если вы э, собираетесь обучаться, да, вот, академии Академия Ледогенерации, а здесь были видео, вот презентация первая, ее посмотрело 4 человека, по-моему, а может и больше, я не знаю. Но она была 49 минут, а это тоже длится почти столько же. Ну, в общем, вот здесь, кстати, сайт... Сайт uh, Уран там тоже школа курса SEO. И все это я, по-моему, в прошлом uh, прошлой презентации показывал. Uh, вот видите, тут это все... Сам бы хотел, честно говоря, пойти, будь у меня 8000 рублей. Да. То есть вот эти все темы. Замечательно. Сертификат даже. Мы работаем как благотворительная, так, так сказать, в свободном полете благотворительная инициатива. Нет у нас сертификатов и нет у нас, кроме, кроме. кроме наших сил наших возможностей да и желания такого в общем опять же, опять же я говорю да на этом месте могла бы могла бы быть ваша реклама все это я еще потом Предложу нашим партнерам-SEO-оптимизаторам, потому что это не помощь благотворительная, как бы их нам. Это взаимовыгодное сотрудничество, потому что и мы будем учиться смотреть их сайты, да, и они нам, может быть, предоставят какую-то работу, если у них есть. Я, в принципе, направ направлю письма. И а, буду обращаться и к частным SEO-оптимизаторам, и в том числе и к SEO-агентствам крупным, которые самые крупнее не бывает. Вот видите, даже что такое вот бывает, вот такое тоже бывает. В общем, а, пишите. А, ко мне в личные сообщения. У меня, кстати говоря, опять личные сообщения открыто, потому что у меня радио-видео-код. У меня сейчас, кстати, эфир вечер не будет, поэтому... А, поэтому, да, я это вводное, опять-таки, короткое. Хотел 10 минут, но вот не получилось. Извините, пожалуйста. На этом я с вами прощаюсь. Школа SEO для грудничков заработает очень скоро всем а, удачи пишите записывайтесь в нашу школу и смотрите то что уже снято если вы а, с самого начала хотите посмотреть а, вот и также самообразованием тоже постарайтесь заниматься хотя это очень сложно конечно для кого-то тем более, если здоровье не позволяет. Но я надеюсь, у нас все хватит силы, здоровья. Мы выучимся и будем SEO-оптимизаторами. Аминь. Всем удачи, до новых встреч.